В качестве краткого предупреждения это видео сделано только в образовательных целях. И если у вас есть дополнительные вопросы или опасения по поводу СДВК, пожалуйста, сначала проконсультируйтесь со своим врачом. С учетом сказанного давайте начнем. Я уверен, что вы уже слышали о синдроме дефицита внимания и гиперактивности или СДВК. Это расстройство развития нервной системы, характеризующиеся постоянной невнимательностью или гиперактивностью, которые мешают вашему функционированию и развитию. Хотя СДВК чаще всего диагностируется в детстве, он может поражать и взрослых. К сожалению, существует значительный недостаток исследований взрослых с СДВК. Многие ученые считают, что поскольку СДВК является нарушением развития, он не может развиваться у взрослых без проявления каких-либо признаков в раннем детстве. Но признаки и симптомы СДВК часто сохраняются в подростковом и взрослом возрасте. К 25 годам у 15% из тех, у кого диагностирован рак, все еще будут проявляться симптомы. Из тех, кому действительно поставлен диагноз, у 65% будут симптомы, которые повлияют на их жизнь. Вот 6 признаков и симптомов СДВК, на которые следует обратить внимание, если вы считаете, что это влияет на вашу жизнь или жизнь кого-то из ваших знакомых. Номер один – невнимательность. Одним из характерных признаков СДВК является невнимательность. Это выходит за рамки простого неумения обращать внимание. Это также может выглядеть как неспособность сосредоточиться на задаче, трудность обращать внимание на других или упускать из виду детали. Знайте, что эти симптомы также могут быть вызваны стрессом. Обратите особое внимание, если вы обнаружите, что ваше внимание часто переключается. Номер два. Гиперфокусировка. На противоположной стороне спектра вы также можете испытывать гиперфокусировку при СДВК. Гиперфокусировка может привести к тому, что человек с СДВК настолько погрузится в выполнение задачи, что забудет обо всем остальном, что происходит вокруг него. Важно проводить различия между гиперфокусировкой и тем, когда вы находитесь в состоянии потока. Поток возникает из состояния глубокой концентрации или вовлеченности в что-то, и пребывание в потоке вызывает позитивные чувства, например, чувство выполненного долга. Гиперфокусировка, с другой стороны, является результатом неспособности регулировать объем вашего внимания. При гиперфокусировке вы не всегда можете выбрать, на чем сосредоточиться. Возможно, вы делаете что-то важное, например, домашнюю работу, или вы можете быть слишком сосредоточены на бесконечном прокручивании ленты Кайли Дженнер в Instagram. Чрезмерная сосредоточенность может привести к неудачам в ваших личных отношениях с друзьями или партнерами, а также к препятствиям на работе и в школе. Чтобы помочь в этом, вы можете расставить приоритеты в своих задачах и выполнять их одну за другой, или попросить свою семью и друзей отправлять вам текстовые сообщения в определенное время, чтобы помочь вам переключить внимание на более важные задачи. Номер три – импульсивность. Говорите ли вы вне очереди или регулярно попадаете в социально неприемлемую ситуацию? Вы торопитесь с выполнением заданий? И все это признаки импульсивности при СДВК. Это гораздо глубже, чем просто принятие решений за доли секунды. Импульсивность при СДВК действительно может нарушить вашу жизнь и потенциально может привести к неприятностям. Вы можете отвлекаться во время разговоров, делая их менее склонными к повторному разговору с вами. Или вы можете действовать, не задумываясь о возможных последствиях. И это может привести к тому, что вы попадете в горячую воду. Номер 4. Дезорганизация. У всех нас беспокоенная жизнь, но для кого-то с СДВК все может показаться немного более хаотичным, чем обычно. Если у вас СДВК, у вас могут возникнуть проблемы с наведением порядка в вашей жизни, и вам может быть трудно держать все в нужном месте. И взрослые с СДВК могут испытывать трудности с этими организаторскими навыками. Это может включать в себя проблемы с отслеживанием задач и проблемы с их логической расстановкой приоритетов. Номер пять – перепады настроения. Поскольку этот симптом присутствует при многих других расстройствах, он не является неотъемлемым признаком СДВК. Но если у вас СДВК, вы можете испытывать перепады настроения или раздражительность. Могут быть дни, когда вы чувствуете себя хорошо и обоснованно, а в другие дни вы находитесь в эмоциональной канаве. Вы можете попробовать записывать свои эмоции, что поможет вам отслеживать свои эмоциональные паттерны и подготовить себя к следующему перепаду настроения. Составление расписания поможет вам установить распорядок дня и избежать возможного стресса из-за неорганизованности. И номер 6. Отсутствие мотивации. Кажется ли вам, что вы делаете все сразу, но чувствуете себя немотивированным для выполнения своих задач? Отсутствие мотивации – распространенный симптом СДВК. Отсутствие мотивации в сочетании с другими симптомами, такими как плохие организационные навыки, создает проблемы, когда дело доходит до выполнения задач или вовлеченности в работу. Однако есть много способов помочь бороться с недостатком мотивации. Например, вы могли бы разбить свои обязанности по дому на выполнимые задачи или записать свои позитивные чувства, которые вы испытываете в течение дня. Эти методы могут помочь вам найти мотивацию для завершения ваших задач. Считаете ли вы, что у вас может быть СДВК или кто-то из ваших знакомых думает, что у них может быть СДВК? Как вы думаете, помогут ли эти знаки вам или близкому человеку? Ставьте лайк и делитесь этим видео, если оно помогло вам и вы думаете, что оно может помочь и кому-то еще. Использованные исследования и ссылки перечислены в описании ниже. И не забудьте нажать кнопку «Подписаться», чтобы получить больше видео Немиркин. Спасибо, что посмотрели, и мы увидимся с вами в следующий раз.